Ведется санитарная обработка всех помещений, всех контактных поверхностей ежедневно перед началом смены в течение дня, в течение каждых двух часов обрабатывается зрительный зал, в течение 30 минут обрабатываются дверные ручки, в предкассовом помещении подлокотники, там где могут люди касаться». Вчера было не очень много людей, но, соответственно, люди только узнают из соцсетей, может быть, кто-то опасается, но у нас установлены санитайзеры, то есть э, люди могут прийти продезинфицировать руки, то есть э, все нормы соблюдаются. Все большие релизы, которые планировались весной, были перенесены, на конец лета, осень.